Инженерам, работающим с жидкостями, необходимо четкое понимание того, как они ведут себя. И есть одна отрасль механики жидкости, которая играет важную роль во всех областях нашей жизни. Независимо от того, проектируете ли вы водонапорную башню для города, или просто хотите понять, как работают эти перевернутые чаши для домашних животных, вы должны знать, как соотнести глубину и давление жидкости. Я Грейди. Сегодня в практической инженерии мы поговорим о гидростатике. Я собрал этот рисунок из нескольких разных емкостей, наполненных водой. Один из них тонкий, другой широкий. Этот похож на лабиринт, этот имеет форму воронки, а этот я назвал мистером Баком. Взгляните на это. Приостановите видео, если вам нужно, и попробуйте подумать о том, если вы поставите датчик на каждую красную точку, у какой из них будет самое высокое давление воды. Приняли решение? Правильный ответ — давление на дне каждого бака абсолютно одинаково, потому что все они имеют одинаковую глубину. На самом деле для жидкости, которая не движется и не статична, объем или распределение воды не имеет значения. Единственное, что влияет на давление, это глубина. Но почему? Возможно, вы слышали о принципе Бернули, который в основном гласит, что все жидкости обладают энергией и что энергия может принимать одну из трех форм кинетическую, потенциальную или внутреннюю. Статическая жидкость или жидкость, которая не движется, не имеет генетической энергии. Таким образом, у нас остается только потенциальная энергия, которая связана с высотой жидкости, и внутренняя энергия, которая связана с давлением. И это становится действительно полезным, потому что любое тело статической жидкости будет иметь одинаковое количество энергии, независимо от того, где вы его измеряете. Давайте выберем один из наших баков и продемонстрируем, что это значит. На поверхности воды высота наибольшая, а давление воды равно нулю. По мере того, как вы опускаетесь в резервуар, высота уменьшается, но давление воды повышается, поэтому энергия на дне резервуара не меняется. Мы можем сказать, что высота равна нулю, поэтому вся энергия жидкости находится в форме давления. Обратите внимание на это уравнение бернули. нет объема, общего веса, массы или распределения. Это просто давление по высоте и удельный вес жидкости, которые связывают эти два фактора. Присмотритесь повнимательнее и вы увидите, что эти отношения находят применение на протяжении всей нашей жизни. Вот пример, в любом городе есть сеть трубопроводов, по которым пресная вода поступает во все здания. Часто называемые водопроводными магистралями эти трубы находятся под значительным давлением. Представьте, что вы могли бы подключиться к водопроводу с помощью вертикальной трубы. Как высоко пришлось бы поднять трубу, чтобы она не переполнилась? Мы можем рассчитать это, используя уравнение Бернули, упрощенное для статической жидкости. Типичное давление для водопроводов составляет 60 фунтов на квадратный дюйм или около 4 бар. Эквивалент статического напора, другими словами, высота столба воды с тем же количеством энергии, это просто давление, отделенное на единицу веса воды. Для типичного водопровода мы обнаруживаем, что статический напор составляет около 140 футов или около 40 метров. На самом деле, если бы вы могли сделать это в каждой точке города и соединить все точки, у вас было бы то, что мы называем плоскостью давления. Воображаемая поверхность почти похожая на уютное одеяло, парящее над нашими головами, представляющее давление воды в любом месте. На самом деле, у нас есть точно такие трубы почти в каждом городе. Я говорю о водонапорных башнях. Высота поверхности воды в водонапорной башне точно соответствует давлению водопровода. Это место, где воображаемая плоскость давления имеет реальное физическое представление. И именно поэтому все водонапорные башни обычно имеют примерно одинаковую высоту. Эта идея о том, что гидравлическое давление является всего лишь продуктом глубины, не совсем убедительна. Давайте еще раз взглянем на иллюстрацию баков. Интуитивно вы можете предположить, что давление на дне резервуара намного выше. В конце концов, в нем больше объем воды, предположительно, удерживается очень маленьким столбиком воды. И вы действительно думаете, что крошечная трубка, в которой почти нет жидкости, может увеличить давление в этом резервуаре на ту же величину? Что ж, давайте построим бак и выясним это. Вот как все устроено. У меня есть акриловый резервуар для воды с воздушным шаром, и он наполнен воздухом. У меня также есть датчик на верхней части бака, чтобы вы могли видеть давление. Бак стоит на земле возле моего дома, а я на крыше с китроумным устройством собственного производства. Ручка метлы с кувшином, приклеенной к ней скотчем. В кувшине совсем немного воды, и конец трубки погружен в эту воду, чтобы не допустить попадания пузырьков воздуха. Трубка спускается по крыше и соединяется с резервуаром. Эта трубка имеет внутренний диаметр всего в 1,8 дюйма, или около 3 мм. Поэтому количество воды, поступающей в резервуар, ничтожно мало, меньше четверти литра. Когда я поднимусь на крышу и подниму кувшин повыше кверху, наблюдайте, что происходит в резервуаре. Давление растет. Максимальное значение составляет около 0,8 бар. Я закрепил шарик в резервуаре в качестве индикатора, чтобы доказать, что давление действительно повысилось. Глядя на этот резервуар, трудно представить, что менее четверти литра воды может каким-то образом влиять на него. И все же такой небольшой объем смог уменьшить воздушный шар почти до половины его размера только потому, что я придал ему некоторую высоту. Так как это работает? Давление — это сила, деленная на площадь. Сила в данном случае равна весу жидкости. Если вы уменьшаете столб воды, но держите его на той же высоте, вы уменьшаете силу, но вы также уменьшили площадь на ту же величину. Не имеет значения, насколько широкий или тонкий столб. Если он имеет одинаковую высоту, он всегда будет иметь одинаковое давление внизу. Находясь в резервуаре, соединенной узкой трубкой с водой, как в эксперименте, вы почувствуете такое же давление, как если бы вы плавали на той же глубине в океане. Теперь давайте возьмем наши новообретенные знания в области гидростатики и применим их к проблеме, которая, вероятно, в той или иной момент ставила всех нас в тупик. Это поилки с перевернутым баком. Почему вода не вытекает наружу? Если мы используем теорему Бернуль для анализа этого, что-то не складывается. У нас есть две водные поверхности без давления, и все же они находятся на разных высотах. Как может энергия быть одинаковой с обеих сторон? Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно учесть влияние другой жидкости в системе. Точно так же, как животные на дне океана, мы тоже живем под морем жидкости, атмосферой. Если мы включим давление воздуха в наш анализ, математика сработает правильно. На питьевой стороне поверхность воды подвергается воздействию давлением воздуха. Но внутри резервуара атмосфера не может оказать такое же давление. В верхней части бака находится в вакуум. У него давление ниже атмосферного. Эта разница в давлении воздуха компенсирует разницу в энергии, которую мы отмечали ранее. Если вы обнажите поверхность воды внутри резервуара, например, проделав отверстий, атмосфера буквально выдавит всю воду обратно вниз. Но если это та же атмосфера, которая вталкивает воду вверх в резервуар, то как далеко она может зайти? Атмосфера не бесконечна, так что, по-видимому, есть точка, в которой она не сможет продвигаться дальше. И это точка, в которой столб воды в резервуаре в качестве точного количества энергии имеет столб атмосферы, простирающийся до самого космоса. Что, если вы могли бы построить более высокую кошачью миску? Я собрал несколько звеньев из ПВХ-трубы с клапаном внизу и прозрачной секцией вверху, чтобы вы могли видеть, что происходит. Мы подняли эту трубу, чтобы она стояла вертикально, и погрузили на дно ведро с водой, похожее на миску для домашних животных, которую вы видели ранее. Я наполнил трубу водой и надел на нее колпачок. Если вы следите за погодой, то вы понимаете, что мы здесь создали барометр. Как только мы открываем клапан внизу, то получаем балансир, уравнивающий столб атмосферы над нами в сравнении со столбом воды. И оказывается, что жизнь над уровнем моря на Земле имеет примерно такое же абсолютное давление, как 35 фунтов или 10 метров под водой. Теоретически, этот столб воды должен заполнить всю трубу, которую мы видим, но все не так просто. Когда мы откроем клапан внизу, посмотрите, что произойдет. Вы видите это? В воде образуется много-много пузырьков, и уровень падает. Здесь происходят две вещи. Во-первых, в воде растворенный газ, который выходит из раствора под вакуумом, создавая некоторое давление воздуха в верхней части и понижая уровень воды. Во-вторых, вода — это не жидкость при нулевом давлении, это газ. Поэтому вода в верхней части трубы на самом деле кипит. К сожалению, я неправильно рассчитал высоту трубы, поэтому уровень воды находится чуть ниже смотрового окна. И оглядываясь назад, было бы довольно бесцеремонно делать такой маленький участок прозрачной трубы. Но мы действительно достигаем точки, где давление пара плюс воды равны атмосферному давлению снаружи. И вы понимаете, почему вода не выливается из ведра на дне. Здесь нет ничего сложного. Вы можете вскипятить воду комнатной температурой, просто подняв ее на крышу гаража. Я думаю, вы понимаете, почему мы не используем воду для барометров. Помимо того, что вода выкипает, такое устройство не поместится на столе вашего любимого метеоролога. Кстати, это совершенно нормальная вещь Вместо этого мы используем ртуть, которая примерно в 13 раз плотнее Поэтому столбик может быть примерно в 13 раз короче И даже с появлением более сложных способов ее измерения Мы все еще часто используем единицы измерения в дюймах или миллиметрах штутного столба Для описания атмосферного давления сегодня Просто еще один пример гидростатики в нашей повседневной жизни Спасибо, что посмотрели И дайте мне знать, что вы думаете Переведено и озвучено по версии Авангард